друзья приветствую вас на своем канале и сегодня своем видео мы расскажу как установить пароль в браузере google chrome итак открываем google chrome далее переходим вот справа на три точки выбираем дополнительные инструменты расширения затем переходим опять в расширение и внизу у нас будет вот интернет магазин chrome открываем и в поиске нам необходимо ввести logpw и устанавливаем зелененькое приложение вот это. расширение нажимаем установить установить расширение далее у нас перебрасывает на ссылочку э -э нажимаем далее и здесь необходимо ввести пароль ну, давайте с вами введем 1 2 3 1 2 3 сохранить защита пароля включена теперь закрываем с вами браузер заново его открываем и видите у нас запрашивает пароль то есть ну введем какой-нибудь 345 не подходит сделать ничего нам не дает 1, 2, 3, Enter. И видите, у нас открывается Google Chrome. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!